Как склеить отношения между мужчиной и женщиной? Женщины, восхищайтесь мужчинами. Обязательно и мужчины и женщины прикасайтесь друг к другу. Дотрагивайтесь к людям, которых вы боитесь. Это создает мгновенный энергообмен. Произносите себе «мне нравится это», «мне нравится то». То есть, когда женщина просыпается, она должна говорить себе «мне нравится, что этот мужчина такой, мне нравится, что он такой, мне нравится такой». Когда вы злитесь, то ощущайте добро. И все мгновенно пройдет. Или сострадание, но это работает хуже. Концентрируйтесь друг на друге, но не в виде нахождения недостатков, а в виде нахождения достоинств. Вы знаете, для того, чтобы мужчина с женщиной были счастливыми, мужчине и женщине нужно найти тысячу поводов для того, чтобы увидеть достоинство того человека, который рядом с ними находится. Но мы, когда хотим или имеем задачу разорвать отношения, или имеем задачу сделать отношения не